Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, и с вами вновь бизнес-завтрак и Роман Дусенко в студии Радио Медиаметр. Сегодня прекрасное настроение, среда, и я уже улыбаюсь, потому что напротив меня сидит замечательный человек Андрей Нинчук, режиссер театра и кино, и еще и сегодня совсем с новой профессией, можно так сказать, да, может, я не знаю там тренер, бизнес-тренер, как это называется сейчас, вот более правильно. Ну, Я наставник в области невербальных ответил. коммуникаций. Вот так, так, да. Наставник в области невербальных коммуникаций. И сегодня мы будем говорить именно об этом. Доброе утро. Доброе утро. Да. Огромное тебе спасибо за то, что согласился прийти и рассказать. И Ты знаешь, мне многие спрашивают, слушай, а о чем ты все время про менеджмент говоришь, про управление, а ты сегодня будешь говорить а про какой-то язык тела. Вообще, как это все связано и почему? Может быть, ты мне расскажешь, почему все-таки это, вернее, так. У нас. Для того чтобы было всем понятно. Потому что когда я говорю, что я занимаюсь невербаликой, все задаются просто, а что я? Больше известно, что такое профайлер. Профайлер. А что да. это, кстати? Ну, это почти то же самое, потому что это чтение человека на расстоянии бесконтактное. Ага. Ну, то, ну, то есть как полиграф это, это контактная проверка У -у -у. человека на правду и ложь. Ага. То есть ты, получается, смотришь на человека, и обладая вот этими технологиями и знаниями, навыками, ты можешь примерно понять, говорит он тебе, соответствует ли то, что он говорит, действительности. Да. Угу. Вот. Ну и невербалик – это часть языка, который читается. Ага, то есть если перевести на русский язык, это значит, если человек напротив тебя профайлер, обладая этими навыками, ты можешь сделать так, что он тебе поверит, даже если ты… Нет, он читает, он не манипулирует, он читает. Как раз я, вот это то, что человек, который по другую сторону прилавка или баррикады, да, да, потому да, что да, да, да. на просьбу Пол Лейкмана обмани меня, я выполняю эту просьбу, я учу людей обманывать. Ну, грубо говоря, на самом деле заниматься не другим человеком, а собой. Конечно, занимаясь собой, ты волей-неволей начинаешь читать и других, и я иногда по приглашению занимаюсь чтением других людей, но моя основная профессия режиссер, я занимаюсь... Творчество. выразительностью Выразительность. личности, потому что это что ты хотел сказать? Нет, нет, нет я, я, я просто хочу, чтобы ты продолжил. Я, я придумал вопрос. А, ну дело в том, что проблема же заключается в том, что мы, когда разговариваем, мы представляем одни образы и пытаемся их донести до нашего собеседника, uh -huh. а у собеседника складывается совершенно иная картинка в голове, потому что если, например, я скажу стол то нет ни одного человека, у которого бы стол был похож на тот стол, который… Ну да, это говорил. факт. Это факт. И поэтому, когда мы рассказываем что-то, в голове нашего собеседника складывается не совсем та картинка, которую бы мы хотели, чтобы она складывалась, поэтому необходимо пользоваться невербальным языком, потому что он – основной наш язык. Мы, мы – большой, гладкий стол какой-нибудь. Да, да какой описывая эмоционально. Пластический, мимически, тонально. Вот это вот и есть, невербалика. Ага. С помощью этого мы передаем все основные сигналы. У нас же как происходит? Мы вкладываем огромное количество усилий для того, чтобы достучаться до человека, выстраиваем логику повествования, подбираем специальные слова и потом удивляемся, почему нас не поняли. А потому что в это время тело наше кричало совершенно о другом. То есть вот, ты знаешь, я совсем недавно готовился к одному важному для себя выступлению и нашел кучу всяких книг, атед, там, как правильно сделать презентацию, все остальное. Там как бы затрагивали эту сторону, но я здесь шел по найти. То есть если бы у меня еще помимо моего полного текста, расстановки, где я должен быть в какой момент слайда там на сцене, близко к людям, еще бы добавилась еще картина моего языка тела то попадание было бы наиболее 100%. Конечно. Потому Супер. что, естественно, вот, например, ни один иностранный спикер не выходит неподготовленным. Это кажется такая легкость, непринужденность в его докладе. То есть там часы и часы тренировок. На самом деле часы и тренировок. Он совершенно верно. Сначала создает теоретический конспект, ну, с, Господи, с этими с тезисами, uh -huh. всевозможными, а потом нарабатывает интонацию. Пластику, Улыбки, посыл, подтекст, второй план это все сверху. И потом это отрабатывается. И тогда, когда он достигает свободы, в этом певце, он выходит, выходит на площадку да. и начинает. Слушай, работать. а певцы также работают, наверное, да? Вот передать вообще, песню эмоционально необходимо также, Вообще, не только артисты, да, певцы, любые да, артисты, да. чем лучше артист, тем больше подготовительная работа у него. Угу. Окей. Потому, еще хорошее выражение, хороша та импровизация, которая хорошо подготовлена. подготовлена да. Нет ничего более спонтанного, чем выученный текст. Да? Эм, Андрей, два слова буквально о тебе. Как ты попал вообще, оказался в этой профессии? Почему, вот, знаешь, как говорится, на каком основании ты вот берешь и людей учишь? Много-много лет назад, когда был совсем даже не молодым человеком, а маленьким мальчиком. Как все дети, мы были крайне выразительны, все без исключения дети выразительны. Они манипулируют взрослыми, проверяют их на слабости и, и, и говорят как можно дольше пластически, нежели словами. И так получилось, что я немножко подзадержался в пластической своей выразительности, и люди стали на это обращать внимание, что он какой-то эмоциональный, какой-то выразительный. И мне кто-то предложил в артисты пойти не знаю, с чьей легкой руки, я стал интересоваться этим делом, попал в школу пластической драмы. Я стал mm -hmm. заниматься пантомимой. Пантомимой и современным танцем. В тот момент это такой полународный танец. В общем, закончив это первое учреждение, я попал уже в профессиональное учреждение как актер. Ну, я имею в виду театральный вуз. Mm -hmm. В актера я пошел в режиссеры. И пошло, поехало дальше. Мне повезло тем, что я застал тот период, когда были фантастические мастера по сцен движению, по пластике, по ритмике, по речи. Ну, с речью у меня были единственное, что не лады, потому что я больше уделял внимание пластическому языку, нежели речевому аппарату. Хотя голосом занимался долго. И вот, занимаясь рисунком пластическим всю практически свою жизнь... Я столкнулся с тем, что это проблема у профессиональных актеров. Большинство нынешних выпускников, они недоучены и придя в профессию не собираются доучиваться. Нет самомотивации? Да, и каждому режиссеру приходится нанимать либо педагога по пластике, либо же хореографа, который начинает заниматься пластическим рисунком. Угу. Я стал придумывать инструменты, каким образом мне довести да, да, до, дома. Нужного. и понял что, и случайно начал заниматься с людьми далекими от актерской профессии, то есть бизнесменами и вдруг понял, что гораздо интереснее заниматься с этими людьми, там результат быстрее, интереснее, ярче, mm -hmm. потому что они готовы меняться и готовы меняться быстро, быстро и вот тут-то стало интересно, потому что у нас двойной интерес: я не учу, я пробуждаю природу, возвращаю людей к их изначальным то есть состоянию. это все в нас есть да Чуть-чуть нужно выдернуть, и потом, когда есть куча узлов, которые завязаны на один узел, этот узел развязываешь, и все уже пошли. Ну, единственное, что дальше уже время. Так вот, я людям помогаю вернуться к их природному состоянию, а они мне помогают, люди, с которыми я занимаюсь, набирать характеры. То есть, у нас взаимная... Взаимный интерес, потому что мы общаемся очень мало в среде в такой бытовой, а здесь у меня есть возможность абсолютно разных типов людей, с ними встретившись, поразбирать и понять. То есть, это помогает тебе твоя режиссерская профессии? Да, моей основной профессии. Но за это я плачу открытием именно природной… Пластики. Окей. Okay. Андрей, так как мы с тобой предварительно говорили о том, что хотелось бы, чтобы люди, слушающие и смотрящие нашу программу по всей стране нашей, независимо от большого города, от маленького, где-то, ну, в Москве, например, может тебе позвонить, а в маленькой, ну, не все могут дозвониться, или, например, просто даже и кто-то, может, постесняется, но что-то мог бы для себя сегодня из нашей передачи унести, некий такие, знаешь, практические инструменты. И я вот, пока ты говорил, мне пришли следующие ассоциации, вот что такое режиссер. По большому счету, вот если перекладываем на бизнес среду, режиссер это по сути директор компании или менеджер. Менеджер какого-то управления. Группы. Группы, да. да, группы, людей, да группы людей, которых менеджер точно знает, как должно быть, то есть как они должны себя вести, что они должны делать и так далее, и так далее. Только если у тебя здесь инструмент камера-мотор, да, а у него здесь инструмент результат, ну то есть как бы финансы, да, Это первое. Второе. Получается, для, для менеджера, для этого очень важный инструмент – это его, э, как сказать, оральные коммуникации. Да? Не оральный в смысле крик, вот, потому что орут постоянно, кстати, к сожалению. да. Почему люди, кстати, вот тоже орут? Это просто отметим потом себе… Это бессилие сразу, сто процентов. То есть, человек не может достучаться, не может Объяснить толком, и он начинает кричать, чтобы наскочить сверху. Это всегда проблема того, кто говорит, да. или, или ну, человек реально не воспринимает его, не хочет слушать, не готов воспринимать. То есть огромное количество приемов для да? того, чтобы заставить человека слушать. Окей, хорошо, поговорим об этом. И тогда получается, если они бедненькие орут на своих подчиненных, и ты знаешь, я, кстати, тоже вот, ну, говорю часто об этом говорю, вот, когда встречаюсь с людьми, занимаюсь с ними в карьерном коучинге, вот они говорят, знаете, у меня проблема, у меня руководитель кричит, Я говорю, хорошо, ну, будем как-то решать, вот, у меня теперь добавят инструменты. Кстати, я хочу сказать, что кричать можно не голосом, кричать телом. можно телом. О, класс. И второе, и получается, эффективнее это. Да, и второе, для руководителя всегда важно наполнение своей команды новыми людьми, то есть как бы подбор, а когда подбор, ты проводишь собеседование, и вот здесь, наверное, вот эти навыки, которые э, ты можешь нам сегодня рассказать, они будут очень полезны, поэтому предлагаю вот так трансформировать в твое, в, как бы представь, что мы с тобой играем сейчас в бизнес-среду, где ты, по сути, руководитель, и вот обладая вот этими компетенциями, расскажи и научи нас, как там быть эффективными руководителями, умея использовать язык тела. Но тут интересная штука по поводу чтения того, кто приходит на собеседование, собеседование. Угу. это как раз профайлинг и есть. здесь есть огромное количество в Москве тренеров, которые этим занимаются. И вполне ну, успешно. хотя бы какие-то там 3-5 самых <как> основных вещей, на которые я нужно сейчас, обратить внимание. Я сейчас э, попытаюсь зайти с другой стороны, угу. потому что читать людей ты скорее научишься, если начнешь Сам. заниматься самим собой, потому что преодолевая те комплексы, которые в тебе есть, и те зажимы, и те ошибки который ты совершаешь, ты начнешь замечать это за другими и начнешь понимать, откуда они растут, откуда у них ноги. Так вот, необходимо это для, начнем с самого начала, для чего это руководителю необходимо? Потому что он встречается с людьми, потому что он коммуницирует с огромным количеством там, работников или э, компаньонов, и он бы хотел, как любой нормальный человек, чтобы его правильно понимали и слышали. Супер. Но, как большинство наших, наших граждан, мы находимся в состоянии ментального зажима. Ну, когда я говорю о том, что наша компания должна быть свободной и э, позволить себе заходить за рамки какие-то, но при этом наше Сиди, тело в шуток. состоянии зажима, вряд ли кто-нибудь откликнется на этот призыв. Мало того, большинство людей в нашей стране разговаривают, опустив глаза вниз. Причем неважно от того, большой ты начальник или маленький, либо вверх рассуждая, либо в сторону. Это проблема? Это большая проблема. То есть они, Это основная это, Надо смотреть в глаза. В обязательном порядке. Тут неважно, Причём, ты подчиненный или руководитель. Это за собой несет несколько положительных сторон. Первое. Когда ты смотришь в глаза, ощущение того, что ты проявляешь интерес к человеку очень большое, и обратная реакция не замедлит сказаться, потому uh -huh. что состояние доверия Призна... признательности тому, что ты смотришь в глаза, оно тут же… То есть самый оно... первый вариант, когда ты начинаешь общаться с подчиненным, если ты руководитель, смотри ему в глаза для того, чтобы по крайней мере установить связь. Это самый простой и самый базовый принцип общения. Да. Второе – это внимание, потому У -у -у. что, когда ты смотришь в глаза, ты волей-неволей будешь внимателен к человеку, и тем самым начнешь замечать… Что с ним происходит? Ну, что, что ему что-то не нравится, или наоборот нравится, что он на это реагирует, на что-то реагирует, а что-то наоборот откатывается. То есть даже если ты не понимаешь ничего в языке тела, значит, ну, что человек сидит, поеживается, скукожился, весь, сжался. Наверное, что-то не он, так… начал да? отключаться да. Как... то есть надо просто, может, спросить у него об этом, да? Или, наоборот, сидит расслабленный, а ты ему про серьезные вещи. Значит, ему до балды просто-напросто, да. То есть, внимание. Когда ты смотришь на человека, у, -у, -у. у тебя волей-неволей проявляется внимание к этому человеку. Дальше поза, дальше само тело, uh -huh. нет, скорее всего нет, до тела мы еще остановимся на лице, uh -huh. потому что тут зависит все еще от угла носа, это то, что я люблю всем рассказывать и показывать, что… Ну, наш, например, нос, что это, как это? Ну, вот, например, три точки вверх, три точки uh -huh. вниз, хотя их гораздо больше, но, например, упростим до да, минимума, если мы будем с тобой разговаривать на уровне нос в нос, то есть… Ну, геризон, как сейчас геризон, мы сидим, да? То, то это нормальный… Комфортный. Такой, комфортный разговор. Только-только я подниму нос на одно деление вверх, и тут же ты почувствуешь, что я немного да, за, да, заносчивый, и не очень как бы такой давительное у нас уже общение строится. Если подниму еще на полградуса вверх, то уже не будет со мной не просто неприятно разговаривать, у тебя желание вообще. Удивительные вещи. Вот ты поднял просто голову, я сразу чувствую изменение энергии в разговоре. Как это можно использовать для руководителя? Вот что этим можно показать сотруднику? Как раз именно то, что ты и какой посыл ты совершаешь, его можно усилить за счет именно угоноса. Ага, Потому то есть, например, что если я ты... сержусь, ага. мне придется опустить нос. Ниже, а ни, а если ты сердишься ниже, ага. Если я хочу проявить свое недоверие, я еще больше отпускаю нас. То есть, если человек сидит перед тобой, значит, он тебе не доверяет так вот серьезно. Потому да? что у нас лобная доля выступает сразу же вперед. Это как бы у защита, да? У нас увеличивается. Нет, это наезд, как бы. А, нападение. На а, да, да, да. Мы рога выставляем. Быковали раньше. Да, да, да, И у тебя надбровные дуги увеличиваются, нос уходит в защитную зону, подбородок защищает шею. То есть ты полностью В боксерской позе начинаешь и все, ты начинаешь нападать. Ага. А если ты начинаешь чрезмерно поднимать голову вверх, то ты начинаешь презирать и вообще летать над человеком. Угу. То есть, это простые вещи, которые человек должен для начала просто осознать. Конечно, потому что достаточно в этой ситуации голову склонить в сторону, и появляется... Угу. А, а кстати, вот интерес. наклоны головы. Я, кстати, замечаю за собой, что я все время слушаю человека, и у меня голова так раз наклоняется. А не неволи потому что ты внимательно слушаешь. Ага. И тебе интересно понять, что же... И я все время раз в монитор туда глазом глазом. подглядывал, время и голова такая, хоп, я раз а обратно. Это туда. И есть проявление внимания, заинтересованность. Ты не принижаешь свое достоинство, не наскакиваешь... Ты просто голову поворачиваешь, да? Ты проявляешь интерес не просто искусственно, а искренне. Искренне, ага. Отлично, что еще? Дальше тело, угу. руки, но я не говорю о глазах, потому что это глаза самые сложные, с чем. Ну, единственное, да. что нужно смотреть в глаза, ничего, дальше не надо с этим чего экспериментировать, потому что там много-много нюансов. А мы же говорим, что можно просто сделать. Да, просто хотя да. Когда вы сидите, разговариваете с человеком, который старше вас по званию, выше по должности, и вы хотите проявить максимальную степень лояльности не надо подвигаться близко к столу. Uh, наоборот да? Потому что вы входите в, в его зону. зону личную, это да? начинает раздражать. Mm. Не надо отстраняться. То есть где-то должен быть какой-то вот этот баланс, потому, да? Потому что вы волей-неволей захотите вступить в контакт и тем самым вытащите руки вперед, но вам неудобно будет выкладывать их на стол и вы их на краешек стола повесите, и будете сидеть как курочки на насесте, показывая свою неуверенность. А вот какая должна быть И поза, чтобы вот ты проявил то есть, чтобы лояльность? Как? Я помню, в школьном свете так учился. Мне мешает микрофон, я его показал. Во-первых, вы должны сидеть к столу не дальше, чем кулак. Ага, то есть надо ближе. Потому так. что это дает вам возможность сейчас. люфта. Вы можете отклоняться, наклоняться. У вас есть зона движения для ага. движения. Дальше руки ваши должны на столе лежать. Вот сейчас, как президент у нас сидит. Так, надо Самое... Самая правильная поза, потому что у него руки сложены одна на, одну, на одну, да. что дает возможность любой руке выйти в жест, ага. какой угодно. И в то же время со стороны это выглядит как абсолютное спокойствие. Мало того, что вы за счет этого спрячете свое волнение, вы еще и начнете успокаивать этим сами себя, потому что вы будете видеть свои руки и контролировать их, и их Спокойное положение начнет вас успокаивать. То есть, это получается и тебе легче от этого, да? да? Прекрасно. Ну, это вот такие то, что… Самый... А если ты стоишь? Ну, бывает такие, что тебя позвали и ну, не предлагают и, присесть. И, да, да, народ не знает, куда деть туда Да, и что делать? Как? Самое, там, естественное положение, карманы засу... Самое естественное положение для человека – это просто спокойно опущенные, опущенные руки, руки. да? Потому что из, опущенного, из спокойно опущенного состояния рук можно выйти на… Любой, даже маломальский жест очень убедительный, потому что вы чуть-чуть поднимете руки, если захотите что-то сказать, и жест становится длинным. Слушай, а я где-то ведь читал о том, что надо вот так вот их сложить, вот так, как ну вот, и, и стоять, держать. Но иногда тяжело, вот. потому что руки затекают. И вот и не знаешь, куда потом их Начнём деть. Начнем с того, что все знают, что если ты не знаешь, куда деть руки, нужно стать вот так. Да, да, да. Почему-то все знают. Если ты становишься вот так, все знают, что ты не знаешь, куда деть руки. А, соответственно, если ты не знаешь, куда а деть руки, ты неловко чувствуешь себя сейчас ты здесь. Ты опять проявляешь Ты начинаешь да? о них думать. Угу. Соответственно, ты показываешь, что ты весь в зажиме, угу. в какой-то там мягкой позе не находись и как легко не разговаривай. Твои руки тебя сдают. Замок? Тоже страшно. Закрытие, да? Да потому что тебе придется выдернуть из костяшек руки для того, чтобы о чем -то -то жест, там, Мало да. того, находящиеся руки здесь не. Почти всем не позволяют, но если ты неумелый спикер, то они не позволяют тебе сделать широкий жест. <coughs> Получается, у тебя ты выскакиваешь из собственной коробочки. Ненадолго и быстро возвращаешься обратно. Он, получается, суетливый. И а вот жесты, они же тоже, получается, имеют большое. Вот, если ты подходя даже к простому, да. Э, там, ну, я помню этот указывающий перс, Родина Мать, помнишь, что ты записался в добровольце, да, что-то такое. Вот как руководителю использовать простые жесты для того, чтобы повысить восприятие его сотрудниками вот, вот этих распоряжений? Ладошки. Ладошки должны быть открыты. Они не значат, что они должны стоять вот так. То есть, угу. в любом случае, когда вы обращаетесь к людям, они должны быть открыты. Тем самым это вызывает доверие к вам и расположение к вам. Как только вы переворачиваете руки вниз, смотришь, как меняется. Да, сразу удивительно. Я начинаю да? заниматься манипуляцией. Я начинаю, как только я вытаскиваю свой указательный палец, я начинаю напрягать тем, что я тебе заставляю, принуждаю, указываю тебе. Почему он называется «указательный палец»? А вспоминается как вспоминается этот ты жест, знаменитый, пришедший к нам из Запада, со средним вытянутым пальцем. Вот, а его, его тоже, наверное, какая-то логичная есть объяснение, почему этот жест возник? Нет, есть, но это долгая история. Но это жест, который бессознательно пользуют ноги теперь. Я одного из спикеров наших, известных спикеров, занимаясь совершенно другим, я ему случайно подсказал, исправить маленькую ошибку, потому что когда он разговар, разговаривал о народе, он разговаривал вот так, у него воля-неволе рука выстраивалась в такой смешной Все о народе думать, если подумали, Отлично, прекрасно. – Вот по поводу рук, единственное, что точно нельзя ладошки складывать в лодочки, потому что просящим становится мольбой, поэтому просто откройте руки и разговаривать открытыми ладошками ровно. – Я буквально недавно совсем, мы подготавливали одну стратегическую сессию для крупной компании. Компания действительно серьезная, она лидер отрасли, 20 лет на рынке, но ты знаешь, они развивались вот на исключительно энергии и воли собственника, да? но менеджмент как бы так был немного на втором месте, и вот впервые мы собрали всех топ-менеджеров и решили поговорить, и генеральный директор должен был выступить. Она, очень хорошо готовилась, она старалась, но вот нам не хватило эмоций передать, наверное, мы не включили вот этот язык тела, чтобы передать. Какие-то даже рекомендации, когда человек должен сообщить важное, необходимое, но вот причем достаточно просто, может быть, сказать, но чтобы люди сто процентов поверили и воодушевились этим. Энергия, энергия за счет Внимание к собеседникам и желание до достичь чего-то. Дедушка Ленин, выступая на броневике или там на паровозе, <laughs> или на заводе, он, его вряд ли кто слышал. Дальше третьего ряда не было усилителей и колонок. Uh -huh, uh -huh. и Тем более, что вокруг э -э, станки работали на сжатом воздухе, или там паровозы на, на паре. Все это свист, через клапаны, через всякие утечки. И поэтому вряд ли его кто слышал. И дедушка Ленин заводил толпу. Именно своей страстью и энергетикой. Ты знаешь, я был маленький, и помню, я слушал речи Ленина на пластинках записанные. Это была такая мощная энергетика. Вот ты мне сейчас сказал, сколько мне сейчас, 45 лет, я никогда об этом не вспоминал. Но ты мне сказал, я вспоминаю, что это прямо такие рубленые фразы. Очень четко, энергично, прям вот не крика, а именно такой посыл вложенный, вся сила вложенная. Азарт. Азарт, азарт. Артист Щукин очень... Вот этот поза дедушки Ленина настоящий, вот так... Это придумал артист Щукин. Ленин так никогда не никогда. стоял. А как он, он А просто Щукину случайно. нужно было, он пытался передать а -а -а. вот этот э, ленинский посыл, и он не понимал, как это сделать в художественном исполнении. И он придумал вот этот жест. Но он угу. не просто придумал посыл жеста, а он хотел показать, что до последнего человека Ленина слышали. Тем самым он загнул жест вперед, и ты. получается вот так аж до последнего! Я посылаю далеко. Слушай, это вот это очень важно. Вот получается, каждый жест он несет себе. То есть так, так, так уже другое, да? Ну, конечно, художники э, в возрождении изучали жесты очень скрупулезно, если посмотреть их картину, там каждый жест. Это определенный язык. Вот, ты знаешь, я вот, чем больше я тебя слушаю, тем больше у меня возникает такой вопрос, что вот, я вообще. Сейчас ну, я тебе объясню, почему у меня грусть прям наступила. Вот внутренняя моя грусть, мне знаешь, вот прям большинство руководителей в нашей российской действительности это люди, которые назначены на повышение. То есть это люди раньше были специалистами. А, никогда вот. а в... что такое специалист? Это работающий… Руками, да? Мелко. Да, Нет, да. Мелко, над То есть человек, -то который знать. раньше был специалистом, его за хорошие заслуги, за выслугу лет, за умение вовремя сказать доброе слово руководителю назначили руководителем. И эти люди начинают управлять, не имея никакого ну, непонимания вообще, что такое управление. Это первая вот такая группировка огромная, наверное, там, я думаю, если в 100% взять, наверное, 50% руководителей нынешних – это люди, которые были специалистами и никогда не учились быть руководителями. Возможно, у них были какие-то природные таланты или что-то, но в принципе нет. Вторые это люди, которые закончили вузы, вот в постсоветское время, рыночные вузы, где они стали менеджерами. Но это люди, которых тоже не учили управлять. И третье – это какие-то талантливые самородки, на них 10%, которые умеют просто слышать, наверное, людей и ну, делать какие-то этому. И я сейчас понимаю, что вот, работая со всеми ними, да. и начинаешь базы вещи, там, а что для вас руководство, что такое, там, что, как вы считаете, а сделайте самооценку. И я понимаю, что насколько я на поверхности ковыряю, и насколько глубина руководителя личности должна быть в плане того разговора. Язык жестов, тело. Ведь этому никто, нигде, ни, ни на одном менеджерском у нас, курсе. У нас. <свист> <свист> у нас. Получается, вот, вот про то же профайл, если говорить, то, скажем так, истоки его пошли где-то с 1888 года. Это вот когда английский хрург Бонд занимался делом Джека Потрошителя. Вот. Ну, когда они <свист> искали типажи и... А как бы скажу, многие идут оттуда. В нашей строение это появилось где-то так с 2010 года. А вот классическая выразительность, чем занимаюсь я, это истоки берет все-таки из древнегреческого театра. Театр, все-таки театр. И, да. и у капиталистов эта тема нашла... Отзыв в сердцах, и это уже как наукой занимается уже давно, с 60-го года угу. с момента, когда вот были вот эти знаменитые дебаты между да, Кеннеди Никсоном. Опять же, получается, смотря. Ты знаешь, я, я еще в свое время проводил проект Бизнес-завтра, куда приглашал очень много спикеров. И я тогда впервые понял, что и существует спикерс-бюро когда, ну это где-то вот там сколько, пять лет назад, 7, и я увидел, какие фотографии спикеров в этих спикер-бюро, они все красавцы, они все улыбаются, они все излучают уверенность. И я смотрю на любую конференцию российскую, где представлены фотографии наших бедных замученных, даже если он профи, даже если он если специалист, вернее нет, даже если он специалист в своем деле и профи, и хорошо умеет говорить, и спикер, но фотографии его ну, никуда. У нас же в стране, например. Ты знаешь, многих, кто просыпается с утра в хорошем настроении. Ты знаешь, ну я. Но на самом деле большинство людей просыпается в плохом и демонстрирует это всем. Я помню, в юности был в Японии, ну вот как раз, когда занимался пантомией, и уловил главный смысл их идеологии удовольствия, или там радости, о том, что я выхожу с утра, и если я плохим настроением испортил настроение там, дворнику, угу. то он испортит настроение следующему выходящему с дома. Тот и на по работе. Цепочки, и, да? и по цепочке. И вечером, когда я все таки восстановил свое настроение… Ты приходишь на дворник, домой, тебе и это… И, бац. и поэтому проще подняться в настроении, показать, что она хорошая. Мало того, если ты… жизнь и так нелегкая штука, угу. если ты в нее входишь с утра с... со знаком «минус», и потом весь день преодолеваешь это. То это не всегда получается. Слушай, я вот, э, э, будучи большим корпоративным руководителем в свое время для себя сформулировал и на, на, на мастер-классах иногда рассказываю о 10 эффективных действиях. А, 10 действий эффективных руководителей. И первое, с чего я начинаю приветственность. То есть я задаю людям вопрос: легко ли человеку поднять настроение приветствовать? Он говорит, да, легко. Я говорю, а легко ли испортить? Да, просто мимо пройти и не поздороваться. И русские люди начинают уже переживать, что случилось, почему он ко мне так Но сегодня мы говорим о жест -жесках. Скажи, пожалуйста, вот я... да, как быть приветственным правильно? Но это, вот давай так лучше скажем: дай, пожалуйста, инструменты следующие: как реально приветствовать, и как показать через приветствие, что ты чем-то недоволен, и вот заставить человека задуматься о своем поведении. Вот. Я же начал про утренний подъем не просто так, ага. а именно потому, что мы можем сами себя обмануть, сами себе поднять настроение. настроение. И в то же время мы можем манипулировать остальными впечатлениями. Так вот, когда я хочу показать человеку, что я к нему хорошо отношусь, я опять же смотрю в глаза, опять и в глаза, улыбаюсь, а? я ему улыбаюсь личностно, не как большинство, например, капиталистов, которые не А просто персонально, да, такая а персонально. личная улыбка. Да. И тогда человека это трогает, если я же хочу показать, что я им недоволен, uh -huh. я не смотрю на него. Что тоже его... То есть, то просто он... проходишь, здравствуйте, и там... Как да, там... я к нему не небрежен. Угу. Или наоборот, я его избегаю. Или наоборот, я его исключаю. И как раз именно отношение угла, отсутствие взгляда и определяет твое в этот момент суровость или менее... Ты же даже mm. можешь ему руку пожать и не смотреть на да, него. совершенно да? верно. А, кстати, вот как вот ну, рукопожатие? Того... Это же тоже важнейший элемент нашей, ну, как бы, российской культуры. Рукопожатие – это целое... Наука. Потому что как ты подашь руку, под каким углом, с какой силой ты будешь жать, положишь ли ты вторую руку, повернешься, да, как раз вот в Ростове, где мы там, да, -да, да, да, да, да. Там женщина ко мне подходит и говорит: Вот все мне нравится, как я здороваюсь. Я говорю, а что случается? Ну вот давайте я с вами поздороваюсь. Здороваюсь. Она Говорит, ну что плохого, все же нормально? Я жму нормально, я не передавлю вашу руку и не играю в мужчину. Я говорю, да, только при этом вы тянете руку к себе. Ага. Я испытываю волей неволи дискомфорт. То есть... Она мало того, что тянет, она еще и наступает. Здравствуйте! И у меня неприятное ощущение. Как надо здороваться классически, чтобы показать человеку, что ты хорошо, как пожать руку, как правильно ее протянуть? Во-первых, осознанно. Нужно руку выставить на то расстояние, насколько ты считаешь, что это твоя зона комфорта. Чтобы это было не втягость тебе ну соответственно не в тягость человеку ты не входишь в его зону ты не ты че ему в солнечное сплетение или в живот а даешь ему руку подаешь настолько насколько ему дает точнее так ты руку выставляешь в свою зону и даешь ему возможность стать в эту зону, эту зону насколько ему да. удобно то есть он может С женщинами принято вот так здороваться если женщина я могу и руку против тоже поздороваться Женщина история другая. Женщина должна первая протянуть протянуть, ага. потому что она определяет. А если она не протягивает, значит, не надо. Значит, не надо, конечно. Ага. Потому что ей, она может захочет, чтобы ты ей поцеловал руку. А, -а, -а. Вот тут того... а, кстати, принято сейчас целовать руки? Почему нет? Если женщина того хочет, и она, а любая женщина достойна того, чтобы поцеловать ей руку. Единственное, что не все женщины… Ладно, сейчас передача на другую тему, мы поговорили. Не все женщины умеют подавать руку. У нас, кстати, в Москве есть замечательный… Тренер, который учит этикету просто потрясающую, да. Полена Гиля, она много выступает. Окей. Okay. Первое, значит, я пришел со всеми поздоровался. Кому надо, показал, кому не надо, не показал. Все. Как мне обратиться к человеку при всех? чтобы даже в простом обращении похвалить его. И как не обратиться к человеку при всех, чтобы задумались, что вот так больше себе сделать не надо. Вот, ну, язык Это выделять человека из массы. Ага. Это выделяется и пластически, как, как, собственно говоря, исключается человек из... Вот нас, например, трое здесь сидит. Если мы общаемся втроем, то я свое тело располагаю так да. для того, чтобы... А если мы иск... с тобой друг напротив друга, то мы третьего нашего Исключаем из нашего разговора, что мы сейчас делаем. На самом деле. То же самое, когда мы хотим кого-то наказать и поощрить. Если я хочу сильно поощрить, я свое тело располагаю в большей степени к нему. к нему. я Мы можем разговаривать вдвоем, но я всячески показываю, что наш разговор сейчас перейдет к третьему. К третьему. Угу. И мое тело говорит о том, что и я, когда перехожу на нем, делаю акцент и снова возвращаюсь, но тело мое не отходит, держа угу. его во внимании. Угу. И тем самым мы его выделяем, потому что все начинают свое внимание перераспределять на этого человека. Потому что я, как главный сейчас говорящий, держу его в основном в зоне своего внимания. Угу. В то же время, что если я хочу надавить на человека, это делается также, только во время того, когда я говорю. До этого я его исключаю. Да. Вот я заметил, ты замедлил чуть-чуть речь, это тоже инструмент, да, Конечно. получается сейчас? Да. Темп, обертоны, сила звука, посыла – это все краски невербалики. Угу. Ну, вот есть люди, которые поют громко и правильно, но тебе не нравится. А есть и без голос, например, Марк Бернес, в его голосе огромное количество красок таких, что даже сейчас, слушая его, торгает настолько сильно, что если летит по небу клину стал, и ты будешь любой человек будет плакать. Да. А в то же время огромное количество современных исполнителей, которые поют тебя никак. Ты знаешь, я впервые, наверное, я испытал огромное удовольствие, буквально секунду из темы, с детьми ходили в этот в эти выходные на новый фильм «Русский "Последние последний богатырь». И там, в общем, человек из нашего времени оказался в сказочной стране и встретился с невероятным ужасным чудом Юдом, которого даже Кощей не мог побороть. И в какой-то момент этот человек понял, что это как бы женщина, и тогда ну, ему говорит: ну иди, как-то справляйся уже с ней. И он достает свой телефон, включает песню Стасы. Михайлова и начинает танцевать. И это чудище-юдище там расплелось там в улыбке и все остальное. Мне кажется, впервые классно, вот так очень тонко все, все, да, все сделали. да. Вот, вот юмор, юмор, он в менеджменте. Как им надо правильно пользоваться? В тех зонах, где либо большое напряжение начинает, угу. либо спад интереса. Идет. То есть, например, идет совещание. Причем, ты знаешь, вот опять же, большая проблема российских компаний. Вроде совещание на 30 минут, сидим уже 2 часа, и непонятно, что происходит. Вот как разрядить обстановку? Необученные. Да. Вот этому необученные, вот это беда, на самом деле, расте, размазывать кашу по столу. А для того, чтобы разрядить обстановку, конечно, это вопрос уже сторителлинга. это вопрос умения рассказывать истории, умения рассказывать анекдот. Но даже не умение, у меня есть пример, буквально, недавно работал с человеком, и... Достаточно недавно работал, но долго наблюдал. Uh -huh, uh -huh. <смех> Много наблюдал. И он очень правильно заведет. Он собирает анекдоты, которые для остальных были смешны. Он их собирает, репетирует их и использует. И это работает. Я понимаю, что у человека нет чувства юмора, он не умеет рассказывать анекдоты, но он запоминает форму, интонацию. Того, Подачу, человека, который да? подачи, того человека, который Это делал, это было смешно Он это делает, все смеются Он не понимает, правда, зачем, но все смеются Ты знаешь, я помню, слышал Одного профессора, он говорит, что я когда чувствую Что лекция идет ну, провалена То есть люди засыпают, тогда я просто чуть более Громко говорю, и в этот момент они Столкнулись на огромной скорости И все погибли Кто погиб, куда? Это вот старая школа педагоги Они владели этим инструментом У меня по ИЗО был Лектор, который ставил логические ударения в предложении, не там, где по уму их нужно ставить. И мы делали ставки для того, чтобы понять, когда. Почему? Но он логическое ударение ставил не просто выделяя слов, слова, а выкрикивая. То есть, вдруг он начинал кричать. Одно слово, и потом тихо опять все остальное говорил. И ты волей-неволей всегда просыпался и держал внимание, чтобы не вывалиться из контекста. Слушай, как я и говорил, что время, которое в программе, оно пролетает незаметно. Практически у нам осталось 3 минуты с тобой для Опа того, чтобы закончить, да. А мы еще не начали. А мы еще <с даже не начали, потому что, ну, что, наверное, рекомендация просто, если вам это интересно, читать, да, смотреть, перенимать, пытаться разбираться. Ну, скажи, пожалуйста, вот я тебе замда только, может быть, личный и очень такой, знаешь, прямой вопрос. Вот ты все это знаешь, умеешь. Ты абсолютно счастлив в своей личной жизни, профессиональной. Всегда ли оно тебе помогает? Да. Потому что я могу сказать гордо, что я всю жизнь занимаюсь только тем, что мне нравится, и я никогда в своей жизни не занимался тем, что мне хоть чуть-чуть не нравилось. То есть мне мое вот это знание помогает это осуществлять. Мало того, я еще и сиборит, мне нравится все, что красиво, вкусно, удобно. Андрей, огромное тебе спасибо, может быть еще буквально в оставшиеся пару минут, вот эм, на что людям обратить внимание, вот даже в простых вещах, потому что работа работой, но семья и отношения с близкими нам людьми, они наверное раз ранят больше всего, и ранения из дома они на работе все равно отлагают, от, от, отражаются, как дома научиться быть э, вот э, таким добрым, хорошим, правильным, и несмотря на то, что тебя там мир окружает, жена недовольна, дети плохо себя ведут, как принести мир в дом, вот в оставшиеся две минуты? Минуты. Это очень тяжело, но я всем говорю это и сам заставляю себя делать, быть внимательным, потому что мы все хотим быть услышанными, мы все хотим, чтобы к нам проявляли внимание, мы все хотим, чтобы нас замечали. И вот если мы это будем делать по отношению к другим, благодарность не заставит себя ждать от этих людей. Спасибо тебе огромное, уважаемые радиослушатели, уважаемые те, кто смотрит нашу передачу, попытайтесь посмотреть на сегодня на паузе. Что это значит? Программа всего 40 минут. И Андрей, когда рассказывал об инструментах, он вел себя именно так, как вы вот как, бы, как рекомендовал. Это самый простой самоучитель, который мы можем сегодня вам подарить э, в предшествии вот окончания вот этого нелегкого года и вообще ситуации, которая у нас в нашей стране длится. Поэтому огромное тебе спасибо. Было невероятно приятно. Думайте о том, как вы говорите, думайте о том, куда вы смотрите, думайте о том, как вы держите руки и показываете своими жестами. Старайтесь быть откровенными. И мне кажется, вот то, что я для тебя сейчас, знаешь, услышал, если ты внутри честен, порядочен, и если тебе вот, по-настоящему хочется быть хорошим руководителем, вот... Немного техники, и все получится. Если ты, конечно, плохой человек, то техника тоже тебе может помочь, но здесь уже выбор за всеми теми, кто живет рядом с нами. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Было очень приятно. Это был Андрей Нинчук, режиссер театра, телевидения и человек, бизнес, как я тебя назвал, какой-то, а, практику, практикующий такой, просто... эксперт в области невербальных коммуникаций. Да. да. Спасибо, друзья, и до новых встреч. Пока. Пока.